Нам нужно сделать так, чтобы вы могли дышать под водой? Да. Сможете? Да как два пальца. Ну тогда давайте. Хотел сказать я, но отложим это на потом. Почему? Сейчас стоит насладиться морем. Согласна. Если будешь проводить время только со мной, девочки начнут ревновать. Девочки?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 У тебя столько монстров валяется перед домом, мне страшно. Меня беспокоит антисанитария. А, потом попрошу Геннаса их сжечь. И вообще, чего они тут лезут изо всех щелей? Потому что люди тут и не живут. Эм. Эм. Милашка, какая мьяночка! <связывая> ну, а так страшно все точно не обернется. Еще как обернется в любом случае. После его просьбы станет ясно ничего не понимаю я купил их местном магазинчике думал вам понадобится немного времени наедине нет я не могу принять их не волнуйся позволь мне это сделать для вас мой лучший друг отхватил себе лучшую девушку а я вас не поздравил Ой-ой! Казуя! Сбежал? Так нельзя поступать, господин Козел, это плохо. Если вы не попросите у Азуса Чан прощения, я не верну вам ключ. Прости меня, Азуса Чан. Хороший мальчик. Видишь, как было просто извиниться. Блин, да что тут творится-то, а? Думаю, да. Что-то вроде... О, братик, спасибо, я так рада. А в итоге она за всю жизнь ей так и не воспользуется. Это был странноватый пример. Но есть в этом доле правды. Если бы я получила глупый подарок от папы, то тоже бы им не пользовалась. Пошла очень деньгами. Мне жаль твоего папу. Это шум из ее комнаты? Тобой девушка вообще-то страдает. Мог бы и помочь. В следующий раз подайте намёк попроще. Кроме Насахи, у нас ЧП. Староста? Откуда у тебя мой номер? Потому что я староста. Что более важно, Акэмимикан сейчас направляется прямо к шарогами юку домой. Чего? Извини, я провалила задание. Йори, добро пожаловать в мой магазин. Эй, дядя! Как это вообще понимать? А? Да, мне часто люди говорят, что я не смотрюсь в этом фартуке. Да я не об этом! А о чем тогда? Я имею в виду это! Разделся! Есть всегда так! Все, возвращаюсь домой! А, опять резинка! Эй! Это чь? А вот и хозяин. А теперь 10 шагов назад. Оборотни там или невидимки? Конечно. Думаю, отношения между мной и оборотнем... Можно сравнить с отношениями между тобой и Алкемы. Между мной и Микан, То есть он охотник, а ты жертва? Что очень тяжело найти такой напиток, который всем придется по вкусу. И это тоже понятно. Но если кому-то не угодим, то получится нехорошо. В общем, возражений не имею. Мы же все-таки приехали развлекаться. Поэтому мы пришли к мысли, чтобы все было справедливо, мы будем пить только самое крепкое! Да где вы тут справедливость увидели? Я вызвалась послом, и мне поручили зачать ребенка именно от тебя. Таким образом, Питер Грилл... Можешь сколько угодно. Пользоваться мной. Блять, да почему все эти полулюди хер клали на мое мнение? Что это такое? Сигареты, а что? А что? В чем дело? Это же просто сигареты. <свят> Все не так, точно. Я их по привычке взял. Да, просто дурная привычка. По привычке говоришь? А ты тоже наивная, Челси. <свят> Ничего подобного. Просто я своим прошлом вспомнила. А, если еще раз будешь за мной подглядывать, я их отрежу, так что будь готов. <свят> а, отрежет? А чё, а? Не смей ничего себе выдумывать. Я просто была сама не своя. Испугалась, вот и немного потеряла голову. Так, То чему это я? То была не настоящая, настоящая я. До тебя дошла? ней некуда, только отодвинься уже. <связь> Ты что, совсем дурной? Изврат. Там не Ханда? Прекрати! Нельзя же сразу руки распускать. Прости. И ты там цел? Больно. Как смеете над каллиграфом издеваться, ублюдки! Говорю же, завязывай. А теперь сделаем фото. Что? Мне как-то неловко. Позу надо вставать. Как завелась? Нет, это для статьи. Сделаем общее фото на фоне комнаты. Поняла. Такие фото называют картинками из порной игры. Первый раз об этом слышу. Он проснулся. Эй, что сейчас за урок? Неважно, лучше скажи, что у тебя... Ты чего? Посмотри вниз! Блин, да ладно! Эй, чуть с вами двумя? И чё это вы столпились? Завитки берут у моей милоте, что ли? Так это был хомяк. Больше не пугай нас так. Всем привет, ребят. Спасибо, что посмотрели видео полностью. Не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, подписываться на группу ВК и на Инстаграм. Там много аниме -годноты. Если кто-то хочет поддержать меня материально, то можете сдонатить копеечку или купить игру в моем магазине игр Steam. Все ссылки вы найдете в описании. Всем желаю хорошего настроения.